Друзья, наконец-то у нас биткоин пробил трендовую линию сопротивления и теперь, вероятнее всего, движется на повышение. В прошлом видео мы с вами прогнозировали с большей вероятностью, что будет именно импульс вверх и пробитие трендовой линии. Кстати, о прошлых видео. Вы можете все прошлые видео посмотреть, посмотреть, как мы анализировали и сравнить это с тем, что произошло, тем самым понять эффективность нашего анализа. То есть все видео у нас на канале есть, можете это пересматривать Даже в качестве того, чтобы просто обучиться техническому анализу Кстати, насчет видео, меня это очень порадовало Насчет предыдущего видео Друзья, наконец-то, смотрите Включаю первые 5 секунд, просто слушайте У тебя долгое время на биткоине близится развязка событий И в ближайшее время что-то произойдет да. Все, первые 5 секунд, в ближайшее время что-то произойдет И в комментариях начали строчить а, Ну все понятно с этим аналитиком Пройти может все что угодно Что-то произойдет либо вверх, либо вниз, все понятно <смех> Вы такие рофлеры, конечно Я ведь на протяжении всего этого видео топил за повышение и говорил, что с большей вероятностью цена пробьется именно вверх Можете сами это посмотреть Ладно, давайте с вами дальше анализировать и по полочкам разложим весь наш анализ Чтобы было более понятно, да, что мы анализировали и почему так произошло И потом посмотрим, что же будет происходить с биткоином дальше по нашему мнению, по нашему анализу Давайте с вами начнем мы помним, что биткоин у в диапазоне от 30 до 40 тысяч. Цена у нас столкнулась от уровня 30 тысяч и направляется к уровню 40 тысяч. Здесь происходит повышение наших минимумов. Смотрите, вот у нас повышение минимумов. Отметил я несколько трендовых линий. Во-первых, это сужение диапазона треугольник. По понижающимся максимумам, а треугольник у нас пробился, и вот вторая трендовая линия находится здесь. Также можно отметить вот такой вот диапазон. Это восходящий локальный тренд. То есть минимум и максимум постепенно у нас повышаются. Итак, давайте все в порядку, что у нас здесь происходило. Но если образовалась фигура голова и плечи, на часовом тайфрейме, который указывает на повышение, локальное повышение, мы это учли, у нас пробилась линия шея. Потом у нас произошел ретест пробитого уровня, плюс ко всему вместе с головой и плечи, цена пробила линию MA50. Это достаточно хорошая линия, если судить по истории, то есть цена на нее хорошо реагирует. Сна пробила линию MA50, это вот такая вот белая линия, и это у нас также намек на повышение. Потом произошел ретест пробитого уровня, это и ретест пробитого уровня шеи у головы и плеч, давайте нарисую, чтобы было более понятно. Вот линия шеи И плюс ко всему ретест пробитого уровня MA. И цена направилась после этого на повышение, к трендовой линии сопротивления. Теперь, какие факторы способствовали тому, что здесь у нас будет пробитие трендовой линии сопротивления, с большей вероятностью, да? Мы рассматривали все сценарии, но с большей вероятностью именно повышение. Во-первых, это голова и плечи. Во-вторых, это повышение здесь минимумов наших, и движение к уровню 40 тысяч в диапазоне, да? В горизонтальном. Плюс ко всему поджатие. Здесь у нас происходило поджатие. Этим я изобразил фигуру технического анализа чашка с ручкой. Которая указывает на повышение, вот она Друзья, это не я придумал эти названия, так что можете не писать, но это реально чашка с ручкой, можете загуглить Я ее заметил, потому что уже неоднократно по ней торговал а, раньше а, Далее, цена отошла дошла от трендов линии сопротивления Небольшая коррекция ночью, и вот у нас пробитие только что произошло Плюс ко всему, это у нас был часовой таймфрейм, на H4 у нас были хорошие свечные формации, которые указывали на повышение Вот они Отмечаю вот этот вот диапазон квадратиком то есть в данном месте полагали покупатели, это видно по свечам. Бычие свечи получают медвежьи свечи. Видим тени снизу, то есть цен толкают на повышение, сил больше у покупателей. Это также намек на пробитие. Теперь, друзья, давайте разбираться дальше. Итак, трендовая линия сопротивления у нас пробилась. Уровень 38 тысяч у нас пробился. И теперь цена может вернуться в диапазон, то есть пробитие может быть ложным. И цена может вернуться к пробитому уровню, то есть пробитый уровень сопротивления стал для цены уровнем поддержки. Может произойти ретест пробитого уровня, и цена направится на повышение. Здесь нам нужно дождаться закрепления цены, то есть ретеста И когда ретест произойдет, когда цена отскочит от этого пробитого уровня Тогда можно рассматривать дальнейшее повышение до уровня 42 тысячи То есть сейчас, вероятнее всего, будет коррекция до уровня 38 тысяч Давайте отметим это зеленым цветом, поскольку уровень сопротивления стал уровнем поддержки И мы ожидаем как раз-таки ретеста, чтобы рассматривать дальнейшее повышение Плюс ко всему, цена достаточно далеко ушла от линии MA 50 Смотрите, если здесь она далеко отходила то корректировалась Также здесь она далеко отошла А вероятнее всего сейчас будет коррекция И вот потом, когда видео уже выйдет Мы с вами посмотрим, был ли здесь ретест или нет Я сразу скажу набор действий То есть если у нас произойдет ретест То можно рассматривать дальнейшее повышение до уровня 42 тысячи Ну как минимум до уровня 40 тысяч Это как минимум, даже до уровня 41 тысяча. Я предполагаю 42 тысячи Еще раз повторяю, если цена у нас произойдет ретест пробитого уровня Картина в принципе достаточно хорошая для быков. Потихоньку цена движется на повышение в диапазоне, все отлично, пока есть диапазонная, выходить она, естественно, не собирается То есть мы смотрим только локальную картину, в глобальной картине цена просто ходит в диапазоне в консолидации От уровня 30 тысяч до уровня 40 тысяч, здесь смотреть, в принципе, нечего Хотя есть, да, в рисовке у нас двойного дна, давайте все это скрою чтобы было виднее Есть, да, намеки на двойное дно, но, опять же, фигура еще не образовалась Нам нужно пробитие данного уровня сопротивления, тогда можно судить о возникновении двойного дна и движение вверх. Друзья, вот такая вот рыночная картина образуется на данный момент. Опять же повторяю, что вы можете смотреть все видео на канале предыдущие и смотреть, что произошло, тем самым обучаться техническому анализу. Даже если это уже произошло, вы сможете принять от этого опыт и заодно посмотреть эффективность нашего анализа. Друзья, сейчас все внимание сосредоточено на биткоине, также скоро я сделаю анализ других активов. Скоро у нас образуется, я так понимаю, интересная картина на золоте и серебре. Скоро уровень поддержки у нас будет пробит. Будем с вами смотреть по ситуации. Также евро-доллар ходит в диапазоне. Ничего интересного. Но я уверен, что скоро у нас будет хороший конкретный сигнал. И я могу сделать об этом видео. Самое интересное происходит на биткоине. Итак, друзья, если это видео было для вас полезным, информативным, обязательно поставьте этому видео лайк и пишите в комментариях свое мнение о биткоине. Пишите свою любую обратную связь. Подписывайтесь на канал, если не подписан, и нажимайте на колокольчик. Всем желаю всего самого наилучшего, всем профита, побеждайте, друзья, и всем пока.